Так, доброй ночи, доброй ночи. Что там у нас? А уже утро. Это за черепаха переростаешь. Yeah. Черепаха не мутанция. Так, а Адриана, Адриана опять я свалим. Хочу в гости Можно? А. В гости. а Олега нету дома. Оставьте сообщение. Yeah. Хорошо, хорошо. Давай. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Так, У -у -у -у. мне нужна сегодня помощь, а мне ставил пару талисманов Ну, один мой как бы надо no. Ух ты, блин Капец. слишком сильно черепаха Эй, человечек, пацанчик, иди сюда Так, черепаха сильнее меня Сюда иди mm -hmm. Я ожидал что все поворот. Держи. Держи. Э, С вами зовут Лири, не трансформируйся у всех Стой! Так, Лука. вот я тебя рыбку попросил. Лука, Лука, зайди, а? Лука, встретимся у тебя дома. Мис Е. Где ты? У тебя дома? Я, я у тебя потряси. уже дома. Заходи. Короче. Держи, держи, держи Это талисман змеи, а? дающую силу отматывать время назад Используй его, бла бла бла ага. После миссии я заберу у тебя талисман Потому что я Хорошо. не основной хранитель Мне просто хранитель уехал и дал мне талисман Нужно сказать, Саш, чешу я скай. Все, ну прям Практически под тебя, ну ладно Все, выходим Так, надеюсь Так, Вот, этого орел Так его, его невозможно победить Если не что, на секунду Вы все меня вряд ли видите Ну ты вроде меня видел Меня зовут не мистер Бак, я месье Бак Если что Да, я знаю я так. так, нас мало людей в горы О, кролик, ну здравствуй Надеюсь, она поможешь ему ту черепоход Я не могу ее победить, она, она слишком сильная я к ней подойти а дай регенерацию. У меня есть суперсилы, чтобы отходить назад, она поэтому второй шанс. Нее. Не она дает умение! Ничего себе! Она на дистанции такая у меня прихлубляет. Да. Тут нужно да. оружие. На, да. второй шанс. Был бы у меня талисман мышь, я бы объединил их. Объединил бы, объединил бы их этот. Эй. Так, суперкота угу. сегодня Эта тоже синечка. вроде не будет. Хотя, а, зме... а, змея, змея, змея. Я топ. Встретимся а, там, где я дал тебе талисман. У чешуя скользит. Покармлин тебя, малыш. Мне нужна будет твоя сила. Есть только один талисман. Приветик. Ну, привет. Нужна, Что короче, ты хотел? твоя сила. Объединись с плагом. Um, прикольно. Сас, плаг, объединитесь. Погоди, а мне тут нужно еще кое-что кое достать из йо, -йо. Так, очень хорошо я взял. Привет, малыш. Так, лонг-тики-слияние. Вперед. А я тебя сейчас выпущу где. Так, я могу через ее. А, да? Так, давай. Короче, я могу использовать свою силу, чтобы отходить временно и регениться. Поэтому да. второй шанс. Это Или был катаклизм. катаклизм. Да. Извиняюсь, но тогда... Оп, дракон воздуха, отступаем и перезаряжаем талисман. Мне нужно тут столько молнии. разделяюсь, лонг-тики, разделяемся. Подкрепить лонг-тики, двойное, двойное слияние. Двойное слияние. Нет, я еще не зарядился. Ну, я... Опа, отступаем, отступаем. Резкое отступение. Отступляем, отступаем. Не разделяемся. Давайте сейчас разделюсь. Нормально. Так, ну. Это я не уже, могу как я понимаю. Сейчас плага там дернутся. Ты не можешь разделиться. Спасибо, Ай. меня сейчас что-то прибило. Тиха, что так, плага они не ударят, он деактивированный. Он а я же смогу... Я тоже теперь меня... Лонга не могу разделить. Не могу. Вот, балбес. Не ой, не ой, ой, ой. Я не могу так вот, слишком а у меня вообще вообще вообще вообще вообще я не могу разделиться разделиться не могу теперь придется применить талисман удачи кирка может Мне быть просто... его закопать лета? Это... ладненько давайте попробуем молнией ударить молнии нет не получится молнии ударить будь спокой черепаха мне показалось она то что у меня на глазах тебе показалось скорее всего не показалось кроме считать может быть это этот бражник иллюзию э, применил у него же сейчас талисман лисы да, сейчас помимо, да. а, не могу меня аж раздражает я еще один талисман удачи применил но талисман дракона применить не могу и разделиться не могу. Что за злодей-то такой? Давайте быстрее с ним разберемся и все. Что сделать. О, нет, нет, нет! Быстрее ее, ее, <связано> Меня он уже бесит, этот злодей. Хорошо. Может Вроде быть? Не он, он а давайте попробуем пора... ее утопить. как вам такая идея? Мне я кажется... не уверен, что что-то сработают черепахи бывает морскими. Ка... Мне кажется, это только хуже шанс. дело. Тебе кажется? По крайней мере, я в это уверен, то что тебе кажется, потому что а. в воде мы с... в воде На. она не, может не будет На. так На. доставать. На. На. На второй шанс. Я На. Чуть не умер. Вот, допинайте ее до воды, допинайте привет. То... Подождите. я должна кое-что спрятать. Сколько Мерси? тут? Да ёлки палки. Опа. Привет. Да где? Йо йо йо тупое бесполезное Я Все, все, все, все, все, все, все, все. Так И нет, она также большая дистанцию этой черепахи. Что-то бражник тут постарался. Да. До этого он такие слабых делал, а теперь он прям вообще, этот, Отлично. Прям вообще делает сильно. Да, если зайти снизу. Так, я нет, второй шанс. Отлично. Я не знаю, кто это, мальчик или девочка, где он? Так. Он ушел, он ушел. Mm -hmm. луна, Надо что-то придумать, надо как-то побыстрее с ним расправиться. Кому? Я сейчас пойду, перезаряжу талисман, потому что у меня немного проблемы с этим. Нет, какой, какой, какой, так, какой. к вами разделяемся. Паша спорта, так. так легко убить. Ладненько, А Я думаю, это талисманы. из зоопарка привезли. А, тики, лонг, подкрепитесь. Так, да, вот, иди, Не, слишком, Тики, сильная. лонг, ой нет, лонг, неправильно, меня нужно будет а перезаряжать. Давай, Тики, давай, будет. лонг, слияние Так. Привет, ребятки, удар дракона молнии. Так, попали по черепахе, давайте, давайте, давайте, справляемся. Аквадракон. Так. Вылезу и перезаряжу вылежу пускай, вылежу так. и перезаряжу, талисман. Раз... У Бражника была не одна попытка. Так, без дар... Бражник как-то, мне кажется, сильным Хорошо. стал. Ну, у него, конечно, сейчас вся шкатулка. Вся шкатулка, наверное, Нет. очень Нет. сильная имеет всю шкатулку. Нет. Ой! Нет. Нет. Разделяюсь! Надеюсь, могу разделиться? И опять разделиться не могу. Елки-палки! очень интересно а вдруг он э, тем в кого вселила комбу раздает талисманы и они становятся еще сильнее кстати возможно вы заметили то что она сильная как стоп сильная она не сильная она, она очень защищенная как талисман черепахи, черепахи? мы должны добить это мы должны добить у меня теория ну, у нас а, с нуаром теорию то что там талисман при это я всем сообщаю водный в, в, в дракон нам нужно как можно быстрее добить, может в нем реально талисман Черепашки. Кстати, <связан> кстати это логично, они станут сильными. второй шанс. <связан> Я представляю, <связан> что будет. Сейчас у Хранителя не все талисманы, а только вот некоторые недавно этот задал ему талисман. Ладненько. Получай, получай, получай, получай, получай. Ой, блин а. а, я уже устал Давайте быстрее добейте его уже Невыносимо, бесит аж это тупое тупое создание Первый шанс, первый шанс Змея-то удобно, снэк-нуару-то удобно, а мне неудобно ну, да. Мне, Я опять детальсомериваться ну, У меня осталось мало жизни и мне приходится долго восстанавливаться Воздушный дракон! Водный дракон! Дракон молнии! Водный осталось дракон! Немного. Водный, водный, водный водный, Так, Видимо, вот осталось просто, немного Ну, скорее всего, потому что талисман был же не у бражника А у другого, Этот, у, у этого сильно фантазии много Кстати Или мне кажется лишь так Снегнуар, может попробуешь катаклизмом отшибить его? А, я не могу разделить к вами И катаклизм уже потратился второй шанс Я знаю, я... Давайте! УРА! И Шт... Что? Я что ли, Вейс! Сколько лет, сколько зим Так, от, от, отойди, да а, Пришло время для талисмана удачи Так, Лаки и Так, получилось, ребята так, получилось, ребята, все исправилось. Так, талисман суперкота. Я позже заберу, у меня 40 секунд. Ладно, пока, ребята. Так, драко... Заберу я талисмана, кому давал. Я заберу и талисмана этим. А, ну, ну, ну, нужно срочно найти место, где перевоплотиться, чтобы никого не было. Где, где, где, где можно перевоплотиться? 20 секунд! А, ну только один талисман снимется, где трансформация. Что-то я затупил. Ладно, перевоплощаюсь. Так, Вейс теперь у меня. У нас, точнее, это... Ой, как прекрасно. Привет, малыш. Проверим. Панцирь! Настоящий. Где трансформация? Прячется Вейс. Ладно, сейчас, в принципе, я пойду попозже заберу... Ну, я заберу сегодня талисман. Всем спасибо за просмотр, всем дачи и всем пока-пока. А еще хочу сказать, что данный ролик происходит не в, на... не в настоящее время Фрумикса. То есть на самом деле Фрумикс еще не нашел, я не находила у Фрумикса никакого талисмента черепахи, не... он мне не давал сережку Леди Баг и у меня не было талисмента Дракона. Все это происходило в действии чисто как мой что-то типа сериал, но в измерении Фрумикса. Я насчет своего измерения Леди Баг я не знаю, Делать мне там или нет, это еще под сомнением. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.